Приветствую всех и мы продолжаем над работой с проектом от Epical, реализуя разные механики, которые пригодятся новичкам и не только. И я думаю, в этом уроке мы сделаем во-первых, мы рассмотрим, как здесь реализован режим полета. Дальше мы рассмотрим как здесь реализовано взаимодействие И также мы сделаем переход от этого уровня к следующему уровню Мы сделаем блупринт, который в принципе будет одним для всех уровней Который будет иметь возможность да, переключать разные уровни и переносить туда персонажа Итак, давайте приступим во-первых, давайте рассмотрим, как у нас реализован полет. Давайте откроем персонажа и посмотрим здесь на логику. Изначально у нас было подключено вот так, то есть работал только прыжок. Здесь написана также логика. Давайте ее рассмотрим. Во-первых, здесь создан кастомный ивент Reset Jump. То есть когда наш n э, завершается, э, либо же мы можем отменить его на reset, либо же по выходу у нас будет воспроизводиться э, по индексу переменной, которая является типом integer, э, по выходу мы будем э, воспроизводить какую-то функцию. В данном случае на индекс 1 у нас будет воспроизводиться прыжок обычный. На индекс 2, то есть если мы два раза нажмем на пробел, у нас будет воспроизводиться полет. И на третий индекс, то есть если мы третий раз нажали на пробел, то тогда у нас будет воспроизводиться переход. Если fly true, то есть если мы летим, то мы будем переключать э, мод нашего передвижения на мод полета. Точнее на, на мод падения. С мода полета на мод падения. Мод полета у нас будет включаться в ивенте fly. Давайте кликнем два раза на функцию. Нас перебросит на кастомный event fly. Как создаются кастомные и мы кликаем правой кнопкой мыши по пустому полю пишем add custom event и у нас создается event event fly и что у нас здесь происходит здесь берется капсула компонент нашего персонажа вот она дальше у нас берется forward vector которым мы вычисляем движение нашего персонажа дальше мы нормализуем наш форвард вектор умножим на 400 и также мы плюсуем по z 400 то есть по z оси мы делаем плюс 400 и подаем в лаунч Velocity. лаунч Velocity э, позволяет нам указать э, скорость для нашего персонажа э, по определенной оси то есть мы по z будем добавлять 400 скорости дальше у нас стоит delay, который делает паузу между логикой и по завершению этого времени которое здесь установлено мы устанавливаем мод передвижения flying все эти моды передвижения они встроены в движок и находятся в character movement если мы кликнем на character movement и ведем здесь uh, movement мод то здесь мы увидим uh, несколько модов uh, которые мы можем изменять. В данном случае мы изменяем его с помощью функции и переменной и когда мы переключимся на flying mode если мы нажмем да, еще раз, третий раз на пробел то тогда у нас э, будет проверка, если мы летим то мы переключаем мод на падение и мы будем падать а, давайте переключим э, input jump на наш do n и посмотрим Когда мы просто нажимаем пробел, то у нас как бы просто прыжок срабатывает, да, если мы один раз нажимаем на пробел, то у нас все э, работает как обычно, обычный прыжок. Если мы нажмем два раза на пробел, то у нас персонаж переходит в Flying Mode и у него включаются анимации в анимблупринте, то что он летает. Если мы с того нажимаем на пробел, то у нас переключается мод на падение и мы падаем и дальше мы передвигаемся как обычно. Давайте мы перейдем в анимационный blueprint и посмотрим, как там это реализовано. Как перейти в аним blueprint, если вы не знаете, где он находится, вы нажимаете на mesh и здесь у нас есть animation, anim class, у нас epic character anim bp, мы нажимаем. На увеличительное стекло. У нас автоматически находится наш анимационный блупринт. Мы его открываем. Перейдем в граф. Здесь у нас State Machine Default. Открываем его. Так, находим здесь наш прыжок. У нас есть Jump Start. Переходим мы в него, если мы находимся в воздухе. Давайте перейдем в Event Graph, И здесь мы увидим, как проверяется переменные. У нас есть переменная из isNR, которая создана в анимационном блюпринте. И проверяется она следующим образом, что если Moment Component персонажа, которому принадлежит этот анимационный blueprint. Если он да, true, то у нас сюда передастся true. Если false, то передастся false. Все результаты записываются в эту переменную. Также у нас записывается, если наш персонаж находится в полете или не находится. Также создана переменная из isFlying. Также у нас есть переменная isCroaching. И И, в принципе, в принципе, здесь все, что нам нужно. А, давайте посмотрим. Из НР. Если персонаж из Энэйр, то есть находится в воздухе, то у нас проигрывается переменная... А, точнее, проигрывается анимация Jump Start. Мы можем ее открыть, посмотреть. А, так, вернемся после jump старта у нас есть э, варианты что у нас будет дальше проигрываться здесь конечно запутано не очень понятно а, так если jump start прошел у нас закончилась анимация и у нас дальше будет анимационный блок смотреть а, если у нас активируется is flying то есть is flying true становится то тогда мы перейдем в hoverfly. Hover fly у нас уже вот такой blend space, в котором проигрывается три анимации. И в том случае, если у нас э, проиграется, точнее, hoverfly будет false, мы не перейдем сюда, мы сразу перейдем в jump loop. То есть у нас... Э, Идет проверка, если а, время нашей анимации да, меньше, чем 0.1, то есть анимация а, ну, фактически закончилась, и флай у нас не наступил, то тогда мы перейдем в jump loop. Соответственно, у нас проиграется анимация jump loop. Вот такая вот анимация. И, соответственно, даже если в лупе, когда мы уже падаем, у нас проигрывается jump loop. Мы переключим все-таки на flying мод И у нас из flying будет true, то мы вернемся в режим полета. В том случае, если мы выходим из режима полета, то тогда у нас запускается jump loop. Здесь у нас стоит то, что если мы не в режиме полета, и у нас скорость меньше чем 200, то тогда мы переходим в jump loop проигрываем анимацию приземления и после того как мы приземлились да мы возвращаемся в idle run то есть обычное передвижение так в принципе думаю я понятно объяснил как это работает и теперь давайте мы можем Сделать следующее, это включить эту механику в определенный момент. То есть, да, если мы здесь конкретно по геймплею, мы должны пропрыгать эти платформы. Дальше мы должны проехать на этой платформе. А, прийти сюда. Здесь мы должны поймать тайминг на платформе. А отсюда мы уже должны перелететь вот сюда. И для того, чтобы это сделать, давайте создадим эктор, blueprint класс эктор. Давайте назовем его activate fly. То есть, если мы войдем в эту зону, да, то тогда мы сможем активировать э, наш полет и перелететь куда нам нужно. Так, давайте добавим, как обычно, Box Collision, где в эвандграфе мы будем делать следующее: он компонент Beginner Lab. И давайте перейдем к персонажа, и здесь нам понадобится переменная Boolean. activate fly и здесь перед прыжком мы сделаем проверку если activate fly у нас будет true то тогда мы уже будем а, работать с полетом если activate fly у нас будет false то, соответственно, мы должны просто прыгать вне зависимости, сколько раз мы нажали пробел. Давайте скопируем функцию jump. И теперь, если мы запустим, так, давайте запустим там, где мы сможем ставить на земле, нажмем play. И если я буду много раз а, нажимать пробел, да, то у нас... А, как бы полета не будет никакого а теперь давайте в activate fly мы сделаем следующее озректор это должен быть наш epic character Касту epic character и здесь мы будем активировать переменную set activate Flight То есть когда мы войдем в коллизию, то мы сможем активировать наш полет. Единственное, что я бы добавил сюда какую-то платформу для того, чтобы это было как-то осмысленно. Поскольку здесь маленький участок да, и игрок вряд ли поймет, что ему нужно перелетать. Давайте выделим как-нибудь, перенесем на платформу, поскольку мы также добавим информацию в виджет, что нам нужно сделать в данной области, если мы сюда вошли. Так, вот так вот мы сделаем. Давайте я здесь появлюсь, то есть сейчас, да, мы прыгаем, и у нас как бы ничего не происходит. Мы вошли на платформу, то есть сейчас у нас активирован полет. Мы нажимаем два раза пробел, и мы летим. Снова жмем пробел, мы спускаемся. Два раза на пробел, мы летим. То есть таким образом мы активируем эту переменную. Также мы можем здесь сделать э, переменную в нашем ActivateFly из Active. Сделать ее Instance Editable и Expose Spawn. И переключить ее сюда. То есть таким образом мы можем контролировать наш полет. Единственное, что давайте я добавлю статик меш какой-нибудь. Для того, чтобы... Так, это сильно большой. Чтобы мы могли видеть. Давайте. Столбик сделаем. Чтобы нам было удобно выделять наши объекты. есть столбик да мы можем выделить и здесь мы можем ä, уже устанавливать то есть к примеру в этом конкретно ä, месте мы будем активировать наш полет да а если же мы выставим к примеру да мы добрались до этой точки и мы не хотим чтобы персонаж вернулся назад давайте увеличим это Персонаж добрался, да, и мы уже не хотим, чтобы он куда-то летел. Так, то тогда мы будем деактивировать наш полет, то есть убирать возможность полета. У нас здесь будет фолз. Давайте посмотрим. Появимся, давайте мы здесь. У нас отъезжает платформа, сейчас мы поймаем тайминг. Как мы можем заметить, сейчас мы не можем лететь. Так, мы входим в область, теперь мы можем лететь, мы можем перелететь, куда нам нужно. Здесь мы можем уже пропрыгать. Здесь давайте перелетим. И когда мы войдем сюда, у нас отключится возможность полета. Мы нажимаем пробел, и у нас ничего не происходит. То есть мы добрались до точки. И больше мы не можем летать. То есть если мы захотим улететь обратно, у нас это не получится. Так, сохраним. И теперь давайте э, реализуем следующее э, у нас здесь есть вот такой вот blueprint давайте его откроем посмотрим что он делает э, этот blueprint нам позволяет открыть дверь э, для того чтобы пройти дальше да здесь мы не пройдем по той причине что мы э, не имеем определенного предмета, да, мы не можем здесь пройти. И чтобы нам с этим взаимодействовать с этим блупринтом конкретно, нам нужно активировать переменную have_key, которая находится в game моде. Давайте перейдем блупринты, откроем game мод и здесь мы увидим следующий have_key. Сейчас у нас стоит true, давайте сделаем ее false. И также мы можем сделать, к примеру, здесь мы сделаем Blueprint, blueprint Class Hector, давайте Key назовем. Здесь также добавим Box Collision. Uh, и также я хочу добавить здесь статик меш. Единственное, что я не знаю. Окей, okay. да, у нас есть здесь меш uh, ключа. Так, единственное, он вот такой вот большой. Давайте его переместим сюда. Uh, здесь мы сделаем 2, 2, 2. Наверное, либо же, не знаю, сейчас мы посмотрим, какого он размера. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, наш персонаж сможет его подобрать, э, если мы сделаем э, коллизия No Collision, кстати, к э, Теперь перейдем в бокс, э, откроем ATVN Tone Company Begin Overlap и снова epic character если войдет наш персонаж что мы сделаем нам нужен game мод get game мод дальше мы делаем cast to first person game mode В принципе, мы можем каст сделать pure, поскольку мы в любом случае знаем, что нам нужно именно этот каст, именно этот гейммод, который установлен на нашем уровне. Здесь уже достать переменную set Ket have K и сделать ее true. То есть наш персонаж входит э в зону, э мы делаем каст на. Game Mode и активируем переменную have и дальше мы можем сделать дестрой Hector, который удалит нам объект с карты. Давайте посмотрим. Мы заходим, подходим к к объекту он удаляется. Теперь мы можем подойти к нашей двери и активировать ее. Подходим, нажимаем Е, у нас дверь активировалась. Так, единственное, что мы видим в нижнем углу. Uh, у нас есть значок ключа, но он не активировался, когда мы подобрали объект. Uh, давайте найдем наш хат. Виджеты. Хат. Uh, так, мы видим кей. И у нас здесь должен быть где-то байнд, я думаю. Так, давайте посмотрим. Datecoin games я думаю coin и games мы удалим и эту функцию мы удалим и мы сделаем bind нашей картинки то есть у нас есть brush и у нас есть visible давайте во первых сделаем ее видимой эту картинку и visibility мы сделаем hidden то есть скроем ее на виджете дальше мы сделаем create binding и сделаем следующее берем get game мод делаем cast на наш game mod сделаем его тут Кастом, хотя, хотя, хотя, ну да, перкастом. Дальше мы берем get hell, кей okay. делаем branch и если true, то мы делаем visible, если false то мы делаем hidden то есть если ключ не активный то мы скрываем этот виджет так давайте вернемся и посмотрим мы заходим и у нас появляется иконка нашего ключа и теперь мы можем уже а, открыть нашу дверь Открываем и у нас иконка исчезает. Да? Мы использовали наш ключ. И в принципе все. Так, следующее, что мы сделаем, давайте выведем сюда какой-то текст. Давайте возьмем variable action text тип переменной текст сделаем ее instance editable и expose on spawn сюда добавляем текст render текст так и теперь нам нужно его выставить где-нибудь сверху единственное что если мы будем изменять размеры наши то текст скорее всего у нас тоже будет изменяться давайте посмотрим ну да в принципе он как бы стал больше но это не критично так так так давайте перейдем в event graph на begin play мы будем брать нашу переменную текст брать текст, рендер, сет, текст и передавать наш текст текст рендеру. Давайте запустим и мы увидим то, что сейчас текста здесь не будет, поскольку у нас пустая переменная. Э -э, давайте это мы закроем. что мы сюда можем ввести press double jump ну к примеру давайте мы напишем это а, так в принципе мы можем здесь и по русски писать к примеру Нажмите Дважды на Пробел Чтобы взлететь да? Нажмем play Единственное, что у нас шрифт Не поддерживает По всей видимости Русский текст Да, это плохо так, так, так, текст рендер. Да, у нас не поддерживает, ладно. Блин, так, габу jump to fly сделаем так и сделаем небольшие настройки по центру по центру world size так нажмем play Развернем вот так. И сделаем следующее. Мы покажем этот текст. Мы сюда запишем, но set visibility мы поставим false. То есть мы скроем. Не будем показывать нашему игроку, а когда он войдет. Активируем этот текст Нажмем play Так, единственное, что у нас нет player start Нам нужно так нажать play У нас нет текста Мы входим сюда И у нас появляется да, Double jump to fly Мы нажимаем два раза Так, единственное, что Ой, я упал Так, единственное, что у нас почему-то полет теперь не активируется. Актив. Character. Uh, active Fly. Uh, нам нужно поставить здесь Active. Да. Так, мы входим. Uh, double Jump to Fly. Жмем дважды, и мы теперь можем летать. И теперь давайте сделаем следующее. В принципе, эту логику можно применить к обычному биджету, да, чтобы просто на экране где-то здесь показать э, то, что э, персонаж может лететь. Uh, и теперь давайте сделаем следующее. Это нам нужно сделать uh, как бы телепорт. Эктар Blueprint. Uh, давайте Open Level. И в Open Level мы сделаем переменную. Переменную. Uh, я не знаю, можно ли здесь, есть здесь, здесь level, так level, переменная типа map, я не знаю, если она здесь level, level, open level, давайте посмотрим, какой у нее тип тип обычный левел наверное нет давайте все таки сделаем тогда Переменную текст, где мы впишем название уровня. Так, найдем наши карты. Нам нужен level 2 Скопируем. Open level нам также понадобится бокс Collision. Единственное, что здесь мы можем сделать немного иначе, он компонент Begin Overlap для разнообразия. К примеру, если равно Player Character Branch, мы можем сделать так без каста. Здесь сделаем open level функцию. Но единственное, что здесь у нас name, давайте все-таки сделаем нашу переменную типа name. Для того, чтобы не делать э, конвертации переменных, мы просто подключим сюда compile save. И теперь э, здесь мы instance editable expose on spawn. <свист> <свист> и мы можем установить, к примеру, сюда, да, э -э наш Эктор. Open Level. Давайте его увеличим. И когда мы войдем сюда, у нас откроется уровень 2. Ну и давайте... Что мы сделаем? Мы попробуем пройти от начала до конца этот уровень, поскольку на этом уровне наша работа заканчивается. И, в общем-то, давайте мы его пройдем. Как мы помним, у нас здесь есть дамаг к нашему персонажу. Здесь нам нужно все перепрыгнуть здесь мы переезжаем на ту сторону здесь мы так здесь мы почему-то эм... почему-то мы здесь умерли я не понял почему так очень странно Так, я не понял, почему мы там умерли. Это вопрос. Так, давайте перейдем к нашей платформе сразу. Становимся на платформу. Все в порядке. Непонятно, почему наш персонаж умер. Так, ладно, едем дальше. У нас активируется Double Jump to Fly. Так, теперь мы можем перелететь. Перелетаем сюда. Так, единственное, что мы здесь не долетим. Мы можем с камня полететь. Нам нужно на эту платформу забрать ключ. Мы забираем ключ. Ключ у нас активируется и мы можем сразу полететь в принципе к нашему входу. Единственное, что мы не можем не деактивировать наш полет, поэтому здесь уже. Нужно продумывать Саму геймплейную фичу Так, жмем Е У нас открывается дверь Мы проходим Заходим сюда И у нас э, Так, у нас не открывается следующий уровень Поскольку мы не вписали В переменную, какой уровень открыть Да э, Давайте выделим Level Name Level 2 Теперь мы можем здесь появиться И проверить мы заходим сюда и у нас открывается второй уровень. Единственное, что давайте откроем второй уровень, поскольку там происходит что-то непонятное. Там... Почему здесь так темно? Здесь тоже темно. Есть темно. Угу. Ну, как я понял, у нас не особо есть выбор по уровням. второй уровень у нас просто черный мы конечно можем сюда установить давайте установим свет и давайте установим skylight sky сферу В sky сфере мы добавим наш свет ну и поставим сюда э, player start. Basic player start. То есть мы появимся здесь. Так, э, откроем снова первый левел. Так, а первый левел это у нас не то немножко. Э, вернемся на основной level Так, сразу появимся здесь. И сейчас мы должны открыть уровень и появиться на плеер старте. Да, все верно. И я думаю в следующих уроках мы рассмотрим как раз механику с чекпоинтами. На этом мы закончим урок, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, пишите комментарии, можете написать свои предложения по реализации механик, либо в этом проекте, либо отдельными уроками, и поддержите это видео лайком, и всем пока!